Привет всем! Рад снова приветствовать вас! Ваши лайки, ваши комментарии, приятно видеть, что вы смотрите и говорите слова благодарности. Видя вашу активность, мне хочется делать видео все больше и больше. И я буду стараться выкладывать интересные видео как можно чаще. Ведь я понимаю, они помогают людям поступать правильно и многие узнают что-то новое. Не забудьте подписаться на канал, если вы еще не подписаны, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, а мы начинаем. Наши далекие и не очень далекие предки, но ну, в смысле не так давно, у которых не было телевизоров и смартфонов, с детства учились наблюдать за природой и разгадывать ее подсказки. По поведению животных и растений они умели предсказывать погоду, по растению деревьев и весенним заморозкам прогнозировали урожай. До нас дошли мудрые приметы, оставленные народом на все случаи жизни. Есть очень точные работающие приметы и для путешественников. Ориентируясь на них, можно понять, стоит ли отправляться в дорогу или лучше остаться дома. Большинство людей не умеют читать знаки судьбы или попросту не придают никакого значения всевозможным подсказкам. И сегодня я продолжу рубрику о приметах. И в этом видео я расскажу вам о приметах, которые касаются дорог. Каждый человек в этом мире совершал какую-либо поездку. Неважно куда, неважно на чем, главное выезжал из дома как минимум на один день. И я расскажу вам, что нельзя делать перед дорогой. Ведь кто-то может соблюдать примету, кто-то может и нет. Просто потому, что не знает о таких тонкостях. Многие из нас считают, что это всего лишь предрассудки. Честно говоря, и я так тоже хотел думать, но убеждался на собственном опыте, что старики не просто верили в приметы, они знали, что эти поверия нельзя нарушать в свое же благо. И я уверен, во всяком случае, если вы будете знать некоторые приметы, то вы просто сможете избежать неприятностей именно в дороге. Итак, что же это за приметы? Что же нельзя делать именно перед выездом в дорогу? Вы узнаете прямо сейчас. Первая примета. Перед тем, как отправиться в путешествие куда-нибудь, неважно куда, в соседний город, в отпуск на курорт, в деревню к бабушке или в другой город к родственникам, в общем, все, что связано с дальней дорогой, на самолете, на поезде, на корабле или на машине, категорически запрещается стричь волосы. Это делается для того, чтобы не случилось неприятностей именно в дороге. Ведь наши предки знали, что в волосах заключается исключительно та сила, которую нельзя состригать. Стричься можно, но хотя бы за день до назначенной поездки. Но ни в коем случае не в день отъезда. Запомните, в день отъезда стричься нельзя. А по поводу стрижек в определенные дни вы можете посмотреть в этом видео. Вторая примета. Все знают про примету, что нельзя возвращаться домой. Ну а если уж так произошло, что это необходимо, то нельзя перешагивать через порог левой ногой. Считается, что тем, кто сделает так, грозят происки нечистой силы. А чтобы избежать таких проблем, все мы знаем, что обратно перед выходом вы обязательно должны посмотреть в свое отражение в зеркале. И при этом желательно поправить волосы правой рукой три раза, как бы расчесывая себя. После этого закрываете дверь и идете по своим делам. Да, вот такое вот простое действие отпугивает нечисть. Третье примета. Перед отъездом путешественникам нельзя мыть и подметать полы. Да и родственникам также не следует убираться до тех пор, пока близкие не достигнут места назначения. В этом случае считается, что путешественник может столкнуться в дороге с большими неприятностями, а то и вовсе не вернуться домой. Звучит страшно и очень неприятно. Не мойте и не подметайте полы вслед за родными. И тогда вам не придется переживать. Четвертая примета. Гласит, что перед дорогой нельзя шить и тем более зашивать одежду на себе. Нельзя зашивать подклады, пуговицы, замки, рукава, штаны, носки, нижнее белье. В общем, любую одежду и тем более на себе. Иначе пути назад не будет. А еще перед выходом из дома важно следить за ключами. Их падение сулит большие неудачи в дороге. Если перед отъездом вы случайно надели одежду наизнанку или задом наперед, ждите в этот день неприятностей. Характер неприятностей зависит от того, какой предмет одежды был надет неправильно. Носки – конфликт или обязанности, которые придется выполнять против воли. Если рубашку или кофту, водолазку, майку, футболку или самое непонятное – это пиджак, то будут финансовые трудности – вы потеряете деньги или их украдут. Головной убор множество неприятностей. А вот нижнее белье, надетое наизнанку, сулит удачу в делах. Еще примета и гласит, что путешественник, которому в момент выхода из дома принесли забытую вещь, рискует столкнуться с неприятностями в пути. На этот счет у меня есть собственный опыт. Я занимался мотокроссом и занимался уже им не один год. И в день очередной тренировки я забыл свои перчатки и шлем. Кто не знает, что это такое, вот фото. Честно говоря, я думал о примете, что нельзя возвращаться домой и решил схитрить, и я попросил свою половинку привести мне вещи к месту, где я остановился, когда вспомнил о забытых вещах. Через 20 минут вещи были у меня, и я спокойно поехал на тренировку, ведь мне удалось. Через 20 минут после начала тренировки я не справился с прыжком на очередном трамплине и в итоге перелом ключицы, 5 ребер и лопатка. Так что лайфхакнуть примету у меня не получилось. Лечение в течение 3 месяцев было очень сложным. Так что не рискуйте и не пытайтесь обмануть судьбу, которая послала вам знаки. Пятая примета. Когда вы вышли из дома, если вам по дороге попались крупные палки, ветки, их не нужно перешагивать или наступать на них. Чтобы не навлечь на себя неприятности, лучше обойти эти предметы стороной. Перед дорогой нельзя говорить посторонним людям о том, когда человек отправляется в дорогу, иначе пути не будет. Очень важно перед выходом из дома, согласно примете, ни в коем случае нельзя ссориться. Отрицательные эмоции могут притянуть беды во время дальней дороги. Подготовка к путешествию или к дороге – это тоже очень ответственное дело, и его нельзя начинать в спешке, с дурным настроением, иначе ваш путь будет таким же, каков и настрой. Шестая примета. Если вы вышли из дома и увидели черного кота, это плохой знак, но домашние любимцы в этом случае не считаются. Особенно плохо, если котейка сидит посреди дороги и не дает вам пройти, или он реально перешел вам дорогу, лучше вернуться назад и никуда не ехать, поскольку примета не предвещает ничего хорошего. Думаю, почти перед каждым человеком, живущим в постсоветских пространствах, его дорогу перебегала черная кошка, ну или кот, там же не разглядеть-то с испуга. Но спешу вас успокоить, черный кот или кошка это уже не важно, плохой знак для путешественников. А если вы просто идете на работу или в гости, то поймите, у кошечки или у Котофееча тоже есть дела. Справить нужду, найти еду или сбегать кошечки. Если посреди дороги сидит кошка иной масти, это ничего не значит, смело вперед. Седьмая примета. Во время ваших сборов в дорогу или отъезда начался дождь, не волнуйтесь. Это хороший знак, ведь вода смывает негатив и привлекает успех. Особенно хорошо, если после дождя на землю выберутся земляные червяки. Эти беспозвоночные не вызывают приятных эмоций, зато сулят удачу в пути. Восьмая примета. Если на дороге или по дороге случайно споткнулся на правую ногу, там, где вы никогда не спотыкались, то путешествие будет удачным и спокойным. Если на левую, то кто-то будет сплетничать и злословить за вашей спиной. Если поранить ногу чем-то острым, не ждите от путешествия ничего хорошего. Определенный смысл имеют предметы, найденные на дороге перед отъездом. Если найдете монету, то ваше путешествие будет удачным. А если гость или пуговицу, ждите в пути неприятностей. Девятая примета. Если путешественник чихает на пороге, то в пути его будут преследовать мелкие неприятности. Чтобы их избежать, придется лучше следить за вещами, деньгами и не вступать в конфликт с окружающими людьми. Если путешественник чихнет два раза подряд, то поездка пройдет как по маслу, и все запланированное будет исполнено. Десятое примета. Когда вы выходите из квартиры или дома, обратите внимание на первого человека, который попадается вам по пути. Удача в дороге зависит от пола и рода деятельности этого человека. Итак, мужчина к удаче, женщина к плохим эмоциям, человек с пустым ведром или пустой сумкой к пустым хлопотам, свадебный кортедж к убыткам и потерям, похоронная процессия очень странно, но это к везению, священник к проблемам. Беременная женщина хорошим событием в дороге. Евреи в национальной одежде к удаче. А если вы не встретили еврея в национальной одежде, это не значит, что вам нужно намеренно его искать, бегая с сумками. Удача и так всегда рядом с вами. Пользуйтесь и получайте удовольствие от того, что делаете. Вот такие приметы существуют о дальних дорогах. А верить или нет, это уже дело каждого. Но будьте осторожнее на дорогах. Не забывайте о безопасности и спокойствии. А я желаю вам удачи, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и до встречи в следующих видео. Не забудьте поставить лайк. Пока!